Ты преклоняешься, как будто перед Богом, стоишь корявая среди снегов зимы. Твои опущенные ветви от мороза, как будто молятся: спаси и сохрани, помилуй, Господи, спаси от стужи, от ветра, холода, обереги. Тай силы мужества совсем не справится. Ты опустись на землю, помоги. Тебе я исповедую всю душу. И про свои несчастья расскажу. Поплачу рядышком, с тобой тихонько, И боль свою тебе я покажу. Скрипя стволом и тяжело страдая, Уродливое дерево стоит среди тайги, Вокруг деревьев. Она одна не плачет, а скрипит.